Здравствуйте, мои хорошие! С вами я, ветеринарный врач Меркулов Федор Николаевич. Сегодня мы поговорим с вами о такой проблеме, как зубной камень у животных. Проблема эта довольно актуальная, распространена. В клинику идут животные с зубным камнем, с гингивитом это все связано. Поэтому, значит, поговорим о том, как, от чего и для чего, и как бороться с этой проблемой. Если вы заметили, первое, что вы заметили у своего животного, это запах изо рта. Причин много этого, ну и одна из них ⁇ зубной камень или гингивит тоже. Вот, ну не сколько гингивит, сколько зубной камень. Вот, вы его пока не видите. Дальше, дальше. Нарушение аппетита. То есть животное стало хуже есть, и вроде бы такое у вас складывается впечатление, наблюдая за тем, как животные принимают пищу, вы... Видите, что как бы, ну, плохо есть, как будто такое впечатление у вас складывается, что мешает ему что-то. Действительно мешает. Вот. Это симптом звоночек к тому, что нужно посетить ветеринарную клинику. Но здесь вы уже сами ничего не сделаете. Это надо, чтобы осмотрел врач. При входе в клинику врач осматривает животную ротовую полость. А если обнаружил зубной камень... У разных животных это все проявляется по-разному. Это зависит еще и от возраста. И, значит, если обнаружен зубной камень, его необходимо снять. Есть метод снятия зубного камня вручную, то есть инструментом хирургическим. Вот. А есть ультразвуком. Это в зависимости от того, какая клиника. Понятное дело. Делается это под наркозом, под легким наркозом. Наш ветеринарный наркоз очень неплохой. Его бояться не надо, потому что многие побаиваются, там тревожатся. Нет, бояться не надо. Легкий наркоз, седация происходит у животного. И снимается зубной камень, обрабатывается ротовая полость. Обрабатывается ротовая полость. И, значит, потом даются рекомендации о том, как лечить животное. Раствор горя, можно применять потом вот. гель. Метрогил Дента очень неплохо себя зарекомендовал при этих делах. От чего образуется зубной камень? Зубной камень образуется от того, что ну, не ухаживается за ротовой полостью. Нет ухода за ротовой полостью. Я понимаю, что собака сама чистить зубы не будет, кошка тоже не полезет туда. Но есть сейчас очень много приспособлений, которыми вы, владельцы, ну, должны следить за ротовой полостью и, скажем так, ухаживать. Это может быть связано с неправильным кормлением. То есть несбалансированное кормление по витаминно-минеральному. Ну и предрасположенность, конечно, тоже много факторов, много факторов. Но факт то, что он образуется в ротовой полости, у животных образуется. Причем от возраста тоже. У молодых это реже бывает, хотя встречается у молодых, у старых животных чаще. Вот. Гингивит, значит, тоже вызывается тем, что откладывается зубной камень. Он растет, растет этот зубной камень, наращивается вверх и в стороны, и давит на десны, и поэтому идет механическое повреждение, воспаление десен, развивается гингивит. Ну, он тоже лечится, раствор Люголя, я говорил, и гель метрогилдента, очень неплохие препараты. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, задавайте вопросы по этой теме, по любым другим темам. Я с удовольствием отвечу все, что в моей компетенции. До свидания. Всего наилучшего.